Вечер или день, мистер президент Про вас пора уже снять хороших кинолент Вы такой родной, целых 20 лет Мистер президент, вы такой родной Целых 20 лет Над головой мирное небо, моя Беларусь И где бы ни был я, обязательно вернусь То, что цены растут, ведь вы не виноваты У меня просьба по-братски, поднимите зарплаты Зарплаты, зарплаты Правда рады, беларусам мне нужны фунги и парады Другие страны, но не мы Пусть идут ко дну Всем понравился этот домашний чемпионат Чем Египет этот лучше наш пансионат Наши озера, реки Вы, наверное, там в Вы стране отдаете судьбы, моменты Моя, моя, моя, моя, моя Беларусь, моя Беларусь Тобою, ганарусь. Из нас никто, знаете, не бывал на выборах Вас и без нас, народ нормальный. Выбрал сам Евросоюз и США, пускай тут активи. Чисто от меня по-братски, Саш, не уходи. Ой, простите, Александр, не уходите, Беларусы за вас, если только заходите. По телеку видали, как вы в хокке играли. вас бы в сборную, чтобы мы точно не проиграли. Это чепуха, да, конечно, да. А вы почаще по городам приезжаете, что бы ни случилось, вы нас не оставляете, чтобы не говорили там. Провокаторы, а вы для нас батька, мы бородатые. бородатые Моя матушка, моя мама Беларусь Бывают далеко, но ведь не в этом суть Саня, Саша, Александр, ты наш родной И пускай на ты, но мы всегда с тобой Вы такой родной, целых 20 лет То, что цены растут, ведь вы не виноваты У меня просьба по-братски, поднимите зарплаты. зарплаты Поднимите зарплаты Саня, Саша, Александр, ты наш родной И пускай на ты, но мы всегда с тобой